Я сегодня поставила свечи За чистое небо страны, За добрые светлые встречи, За мирную жизнь без войны, За разум и доброе сердце, За мудрость поступков и слов, За мам и счастливое детство, За долгую жизнь всех сынов, За женское счастье простое, За радость и смех дочерей, За то, чтобы во время такое Мы стали мудрей, Eat that bread.